Сегодня 163 живой поток День у нас по общепринятому 14 месяца Ну, как я называю, сентя мая, лето 20 -го. Призываю всех разумных присоединиться к потоку светлых энергий Объединиться в стремлении к правде и справедливости Род за мной, меч во мне Сотворяем совместно священное деяние Созидаем триумфальную арку Очищаемся, проходим маркой триумфа и входим в нашу священную рощу. Ну, то есть такой соблюдаем некий ритуал, да, который я считаю священным деянием. Изнутри уже нашей священной рощи проводим священное деяние именно за понедельник. Нашу материализацию, наше воплощение, наше деяние.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 На земле коны мироздания озвучены, приняты обществом. Восстановлен также нравственный кон уважения, забота и за помощь всех светлых душ друг к другу. Ну, для более слабых духом, скажем так, да? Все блокировки, установленные в душе насильственным путем, сняты. И более никакие не смогут быть установлены, ибо запрещены все вот эти попытки. А все осознавшиеся души повышают свой иммунитет и становятся неуязвимы, никаким козням врагов. Наша совместная воля тверда, необратимая неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительное воздравие, да и так сказано, сделано. По совести, по чести во благо. только исключительно во благо. Свою волю озвучил Олег Сергеевич на Каник Смотровой, Камаяк-Смотритель. Так, 18.59. Двинемся. Так, 13 живых душ присутствует. Немного, конечно. Ну, будем надеяться, что соберется все-таки поболее Тема будет интересная. Вот. Просьба не пугаться. А то такой суровый типа был ролик в начале. Вот обратите внимание. В 2019 году, так называемым записывался к выборам поставленного резидента Хохляшки. Ну, этот ролик, пока вот это все не вывертится из бестолковок да, псевдочеловека, он будет актуален ко всем выборам. Ибо все выборы это суть, вы рабы, вот, на которые бегают вот эти вот существа и подтверждают свою недееспособность. Вот, это, конечно, страшное дело, но вот уже два лета этот ролик, к сожалению, <смех> на злобу дня получается. Так, значит, в рубрику новости внес, потому что настолько интересное послание от нашего Джона Доу, да интересное послание он там посылал. Джонни Доу. Приветствуем, светляки. Здравия.